Я пенсионерка Тимакова Надежда Романовна. В ограде нашего дома 103А находится КНС городская. Вот. И все канализационные воды скапливаются в нашем колодце. И вот где-то из строя там, они закольцованы. И если из строя выходит одна из КНС, все, все, все нечистоты идут к нам. И через КНС выливаются на переулок угольный. Затапливает не только этот переулок, но и даже частные дома. У людей огороды топят, запах неимоверный стоит от канализационных вод. Собирали по две тысячи денег. Даже бабушки, чтобы пройти в магазин, несли по 500 рублей. Потому что не было даже не только проезда, прохода не было. И мы собрали 46 тысяч. Все идет до самых тех домов. Дети тут бегают по помойкам, по этим вообще надоело.